Дамлима – простое, но необычно вкусное блюдо восточной кухни, тушенное и в собственном соку нежнейшее мясо, пропитанное соками овощей и наполненное ароматами восточных специй, это стоит попробовать. Дамлима готовится на открытом огне в казане, но что делать, если хочется вкусного, а казана нет? В такие моменты мультиварка нам в помощь, так что не переживайте, а лучше скорее смотрите и запоминайте, как приготовить домлямы по-узбекски Сколько и какие продукты понадобятся узнают те, кто досмотрит до конца Включите мультиварку в режиме тушения на 90 минут налейте в чашу растительное масло обжарьте там же лук, порезанный кольцами Порежьте мясо на крупные куски обваляйте их в специях посолите, добавьте в чашу и обжарьте с двух сторон Добавьте теперь морковь, порезанную толстыми кружками. Добавьте следом перец сладкий, порезанный крупными кольцами. Жду ваших лайков и комментариев. Затем, помидоры, нарезанные крупными кубиками. И баклажаны, нарезанные крупными кружками. Также добавляем измельченную зелень, очищенную картофель и головку чеснока. Распеленайте капусту на пару и тройку листьев, закройте ими все овощи, посолите, закройте крышку и дождитесь звукового сигнала. Готовую дымляму выкладывайте на блюдо с помощью шумовки, так весь жир останется в чаше, заварите зеленый чай, приятного аппетита! ставим лайк и подписываемся вот что нам понадобится масло растительное 3 столовые ложки лук 1 штука крупный говядина 500 грамм морковь 1 штука перец сладкий 2 штуки помидор 4 штуки баклажан 1 штука чеснок 1 штука головка картофель 4-5 штук специи по вкусу зира молотый кориандр перец душевистый молотый Перец черный молотый, хмели соль, по вкусу, зелень, один пучок, петрушка, кинза, укроп, капуста белокочаная, 2-3 штук, лист, количество порций, 5-6. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Жду вас снова.